С 8 марта поздравляю вас, дорогие женщины! Женщина, Ее стремление превратить свою жизнь в увлекательное путешествие и разделить его с тем, кто ей дорог. И исходит из сердца самого Бога. Ведь именно женщины являются финальным аккордом симфонии создания Вселенной. Кульминацией созидательного процесса является именно женщина. А когда эти удивительные слова, мой единственный, произносит мужчина и женщина, жизнь становится прекрасной, семья крепкой, а любовь счастливой. Чего я вам и желаю, мои дорогие женщины. Я хочу говорить о тебе, дорогой, о тебе только мысли петь для тебя своим сердцем, душой, как огнем не сгорая гореть. Он для тебя. Жизнь и года Что могу Тебе больше я дать Как течет Сладопада Вода Так к тебе Я хочу Прибегать я... Без тебя словно птица без крыльев, и на мир на небе синеву, синеву. Ты глаза мне однажды открыл. Голос твой слышу в шуме ветра. И дыхание во тьме ночной Ты стучишься ко мне На рассвете тихой утренней В ласковой песне И в далекой манящей звезде Ты миром меня наполняешь Этот мир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 Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя Мой любимый, мой любимый, мой любимый, любимый.